Кабина оператора всех фронтальных погрузчиков «Кейс» пользуется популярностью среди профессионалов благодаря вместительности, комфорту и обзорности. Эти отличительные особенности максимально увеличивают производительность и позволяют операторам выполнять работы за меньшее время. Изучим ее подробнее, рассмотрев модель 1121F. Удобный и безопасный доступ в кабину на всех моделях, включая 1121F. Она находится выше, чем у погрузчиков других производителей. Внутри кабины достаточно места для ног. Отрегулировав рулевую колонку, сиденье, подлокотник и педали, оператор сможет найти оптимальное положение, соответствующее особенностям его тела. Опциональное сидение с пневматической подвеской дополнительно снижает утомляемость оператора. Интуитивно понятная панель приборов позволяет устанавливать минимальные и максимальные передачи, которые можно менять с помощью рычага управления. Благодаря простой компоновке удобных в использовании переключателей и джойстиков, колесные погрузчики кейс отличаются удобным управлением и комфортом. Множество вентиляционных отверстий гарантирует оптимальное распределение воздуха в кабине. В качестве опции можно установить радио или выполнить подготовку к его установке, а также заказать дополнительные передние рабочие фары или светодиодные фонари. Переднее ветровое стекло от крыши до пола вместе с боковыми и задними окнами обеспечивают идеальный круговой обзор. Это позволяет оператору полностью контролировать окружающую обстановку, а значит работать в безопасных условиях, полностью сосредоточившись на выполнении текущей рабочей операции. Предлагаемая в качестве опции камера заднего вида дополнительно повышает безопасность. С ее помощью оператор способен обнаруживать низкие препятствия во время работы.